Приветствую, я Настя Бодрячкова, преподаватель йоги, обучалась в йога-институте в Индии, преподаю четыре с половиной года. Сегодня вместе с вами сделаем комплекс 5 тибетских жемчужин или пять тибетских старцев. Начинаем с положения руки в стороны на высоте плечевых суставов. Будем делать каждое упражнение по пять раз, двигаемся по часовой стрелке. Двигайтесь со своей скоростью, глаза открыты или закрыты – это вам ваше тело, подскажет, как вам комфортнее. А, наращивать а, количество повторений можно начинать от трех раз, но так как здесь все знакомы уже с принципами йоги, то мы начинаем с семи раз в неделю, увеличивая на два повторения, постепенно доходя до 21 одного. Семь. На некоторое время останавливаемся. Головокружение в этом положении в это абсолютно нормально, пускай это вас не пугает мягко разворачиваемся вдоль коврика и приступаем ко второй жемчужине положение лежа принимаем вытягиваем руки вдоль коврика ладонями в пол укладываемся как следует мягко на вдохе одновременно приподнимаем голову и ноги до вертикали выдох Тем, кто знаком с дыханием уджая, я рекомендую его в этом комплексе активно включать. Шесть. Семь. Опустили ноги на секундочку остались в расслабленном положении затем скрещиваем ножки и мягко переходим на коленочки третья жемчужина колени на ширине тазобедренных суставов подворачиваем пальчики ног опираемся на них руки лежат на под мышцах мягко легкий выдох опустили голову вниз Вдох. Выдох. Вдох. Руки на поясницу идут. Вдох. Три. Опускаем затылок. Как можно дальше к пяткам? Шесть. И последний раз. Семь. Отлично. Мягко опять скрещиваем наши голени. Усаживаемся на бедра, вытягиваем ножки вперед. Отталкиваемся ладонями от пола. Вытягиваемся от копчика до макушки наверх. Пяточки воткнули в пол. Мягко вдох. Выдох. Повторюсь, дыхание Уджая будет вашим помощником. И последний раз сейчас вдох. Остались в этом положении. Отталкиваемся посильнее ладонями и подошвами стоп. Опустили таз вниз. Мягко переносим корпус вперед. И уходим собаку мордой вверх или упор на руках. Делаем выдох, вдох, затылок к пяткам. И шесть и семь. Из этого положения мягко переходим в простую позу или в позу Шавасаны. Выбирайте где вам сейчас комфортнее, в простой позе сидя, или можно расслабиться в шавасане. И в том и в другом положении, вниманием проходите по всему вашему телу. Ощущайте присутствие энергии во всех его частях, ощущайте пульсацию внутри вашего тела. По тибетской традиции у нас, в теле каждого из нас, располагается 19 энергетических вихрей, и получается, что на уровне физиологии комплекс 5 веских жемчужин работает со всеми мышцами и связками, а на энергетическом уровне работает со всеми 19 энергетическими вихрями, гармонизируя их, сонастраивая друг с другом. Таким образом, мы с вами подготавливаемся к прекрасному дню. Я желаю вам отличного дня. Подписывайтесь на мой канал Йога речком. И добавляйтесь в инстаграме.